Вот, ребят, приехал автомобиль 1.8 Веста на АМТ коробке. Прошили прошивочку крайнюю мою от 16 января. И вот сейчас испытываем ее. Здесь, налево, именно. Да, до этого у человека было прошито, я даже не знаю, сколько ты там прошивок, всяких разных прошивок. У меня была прошивка СТО Веста, у меня была прошивка РСВ-чип, у меня была прошивка MMK шная Динамик, плюс еще несколько штатных прошивок, и симптомы всегда были одинаковые, очень большая задержка педали, и машина ватная, и дроссельная заслонка реагировала на нажатие как-то очень ступенчато, то есть ее нажимаешь, она чуть-чуть открывается, потом продолжаешь утапливать педаль. Дроссельная заслонка в том же положении. И вот когда, например, ход педали доходит до 50%, потом дроссель резко открывался сразу на 50%. То есть, получалось, что ты сначала начинаешь плавно набирать, потом ты продолжаешь натапливать на педаль, ничего не происходит и в какой-то момент тебя просто подхватывает. Ну, То есть, такая дерготня для пробок очень утомительная, изнурительная была. Вот. Обращался к официалам, обращался в разные сервисы, мне приговорили сцепление, здесь уже саксовская стоит от шнивы, мне уже приговорили катализатор, причем официалы, катализатор не знаю зачем поменял, но поменял, была возможность у Вовки Кулагина взять катализатор, спасибо ему за это большое, и соответственно топливную рампу мне поменяли, правда там совпало с предписанием, но официалы решили, что и это тоже может помочь. В общем, было переделана куча разных манипуляций для того, чтобы найти эту проблему. И на днях я был опять в сервисе, где мне сказали, что у меня либо грязный дроссель, либо надо менять саму электронную педаль. Дроссель я почистил, это ни к чему не привело. Соответственно, перед тем, как заменить педаль, решил по драйву погуглить, поискать информацию наткнулся как раз таки на пост Вадима по поводу вот этой ступенчатой работы дросселя узнал в этом свои недуги, вот сейчас приехал перешили ну, пока не могу понять но машина ведет себя она стала ехать, она стала на низах очень ехать, педаль стала очень чувствительная по сравнению с тем что было ну то есть это не скажу что это та же самая машина надо сейчас еще немножко понять вот именно покататься вот немножко уже чтобы ну тебе надо просто играть. привыкнуть сейчас да, да скорее всего нам привыкнуть. сейчас налево надо будет на перекрестке да, соответственно ну пока впечатление положительное педаль стала очень чувствительная на нейтралке мне приходилось ее прям причем если я на нее прям тыкал очень интенсивно она даже вообще не реагировала из-за своей задержки то есть дроссель никак на это не реагировал а сейчас вот я чуть-чуть даю газку и она уже начинает ехать Да, здесь прошивка коробки АМТ-2 я сразу уточню. То есть не АМТ-3. С МТ3 бы она получше бы, конечно, вся вела бы, но опять же за счет фазы регулятора у нас низкий, на низких оборотах появился момент. Здесь прямо лучше чуть правее вставать. Ну и тяга. Соответственно, и робот совсем по-другому себя начинает вести. По той причине, что в связке робота и коробка получается как бы блок управления двигателем он передает крутящий момент непосредственно блоку управления коробки по коншине и там выбирает когда переключиться на каком на каких оборотах все зависит от того какой крутящий момент если он падает она переключается если нет она продолжает крутить дальше и при этом как бы более мягко начинает робот работать опять же если он кидает на низкие обороты, то раньше там не было тяги, теперь она там появилась ну и вытягивает спокойненько, вообще без проблем ну даже не знаю, что тут еще добавить, в принципе я уже это не раз говорил в принципе, все сказано уже до этого было. Ну, владелец покатается, расскажет, что и как. Я думаю, напишешь мне все-таки. Да, конечно. Да. Да. Но я, ну, я уже что? сейчас даже могу сказать, что разница есть. Я не думал, что это можно вылечить программно. То есть я действительно три года автомобилю за эти три года вся вот эта победа длилась. И, соответственно, все три года я думал, что это какая-то именно аппаратная ошибка. То, что какой-то датчик накрылся, либо еще что-то, либо еще что-то, что там придется полмашины разобрать, чтобы найти причину таких затупов. Но оказалось, что это можно вылечить программно. Я сейчас даже вот на светофоре начинаю трогаться, я понимаю, что машина тянет снизу. То есть мне не надо раскручивать ее до 2,5-3 тысяч, чтобы она стала динамичной то есть она начинает вот только нажимаешь на педаль она уже начинает ехать то есть э, крутящий момент очень сместился не то чтобы сместился вниз он появился внизу он да он именно появился но это все за счет фазорегулятора то есть ну за счет того что мы фазорегулятор правильно выставляем и за реакция самого фазорегулятора, то есть скорость именно ну, реакция как таковая в нужное положение переходит он гораздо быстрее, чем на штатной прошивке. Ну все эти проблемы они заложены инженерами только ради того, чтобы экологические нормы соблюсти. Не более того, то есть они делают именно так только по этой причине. Они думают, что инженеры бы стали бы вот именно занижать крутящий момент или еще что-то. Экологи как бы диктуют свои правила и приходится им подстраиваться под все это ну в принципе тут как бы все понятно чуть позже будет понятно все и да. расскажешь и, ну, я ну, думаю, себя еще буквально пару слов ну, могу добавить приехали, да. что раньше на любом абсолютно топливе если я педалью переключал на пониженную ну, кикдауном. С да, кикдауном, да. Соответственно, я обращал внимание, что у меня время от времени звон стоит, как будто детонация какая-то. Сейчас вот я несколько раз ускорялся, я такой момент не заметил. Может быть, его нет вообще, может, я не обратил ну, Его не должно быть, потому что, как таковые углы зажигания, в основном, э, все правят э, э, топливные карты, так называемые, как их называют. То есть, ну, богатят тупо смесь и э, э, там выезда нету и э, углы зажигания очень ранними делает хотя это ни к чему не приводит это приводит только к уху ухудшению динамики э, по той причине то что угол слишком ранний э, по датчику детонации идет бешеный отскок зажигания и оно становится гораздо ниже чем было вообще задано э, даже в штатной прошивке то есть э, здесь углы у меня остаются в прошивке штатные э, немножко там поправлен на низах там но ну, немного совсем то есть ничего не задрано как таково более оптимизированы и естественно а сколько не будет ребята ездят спокойно на 92 бензине не парясь то есть ну, никаких проблем не возникает то есть э, потому что э, прошито во многих регионах там той же белоруссии в сочи везде там ну ага. топливо разное совершенно везде э, почему 92 заливает но ну, опять же из ценовых соображений потому что он вот, дешевле и э, нету тут такой, ну то есть разница в цене очень большая, а приходы как такового вот этого вот такого бешеного, чтобы там прям 95 й залил и она повалила, ну нету такого. Ну, да. э, ну в принципе в общем то все, что хотели мы снять, опять же не забываем ходить по ссылочкам у меня под видосами там на Драйв и на Контакт. Подписываемся, пальцы вверх и колокольчик, чтобы приходили у нас оповещение о том что снято какое-то новое видео в общем ну всем пока и до новых встреч